Волк, Волк, ну как? Меня обосрали птички, прикинь. Это, кстати, к деньгам. И? и у меня реально поперло. Я уже монетную монету, штук 7-8, наверное. Там и рамочник, по есть. Я бегу к тебе. По-моему, короче, у меня вообще не ништяк, всё.